Приветствую, друзья! Хочу поделиться новостью, которая произошла прошедшей ночью во Франции. Около трех часов ночи приблизительно, когда большинство дремлет, спит, был принят закон. Наконец-то никто не сомневался, в общем-то, после долгих дебатов был все-таки принят закон о вакцинальных или вакцинных паспортах. Даже не хочу знать, как правильно произносить это слово. Потому что когда-то во Франции уже такое было. Во время, вот у меня документ, датируется 1941 год. Человек значит, должен был владеть подобным сертификатом или справкой о том, что он не еврей, чтобы мог посещать всякие рестораны, общественные места. В то время, да, это был на тот период зверь, который описывается в Библии. Этот зверь, который вот пытается доминировать в мире, это был ну, не один человек. Да? Даже антихрист, это может быть не один человек, это может быть группа людей и так далее. Мы все это посмотрим. И все это раскрывается на наших глазах. И вот разница в чем состоит? В том, что вот есть люди, которые тоже я много слышал, говорят, вот во время Первой мировой войны тоже люди ждали пришествия Христа. Он не пришел. Во время Второй мировой думали, вообще точно сейчас он придет и тоже не пришел. Почему сейчас? как бы Разница именно, вот ответ состоит в этом. Разница в том, что в то время... Доминация была не полностью мировая, хоть и называется мировая война, но на земле были уголки разные, где можно было бы укрыться, где не было войны. Например, в Австралии там, и так далее. Немало мест, которые не были вовлечены в войну или ввели войну сдалека и как бы на их территории было все мирно. То есть человеку было куда укрыться. Сейчас ситуация такая, что некуда укрыться. То есть, именно поэтому мы точно знаем сейчас, что пророчество относится именно к нашему времени, ни к прошлому, ни к будущему. Вот книга Откровения передо мной. 13 глава, 17 стих чтобы никто не мог не покупать, вот чуть-чуть раньше почитаю, чтобы было понятно, и он, то есть зверь, сегодняшний зверь, это другая коалиция, или как можно там назвать, секта и так далее. Зверь, он принуждает всех людей, малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов, Принять знак на правую руку или на лоб. Это все в процессе. Мы еще не дошли до конца. Это очень стремительно все будет. Но смотрите, это уже на, начало вот этого процесса, чтобы никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме того, на ком есть знак имя зверя или число его имени. Здесь нужна мудрость. Имеющий ум пусть высчитает число зверя, потому что это число человеческое. И его число 666. Ну, это как бы может быть и буквальным числом, но, скорее всего, это не буквальное число. Да? Это три шестерки, которые могут означать структуры человеческие, с помощью которыми правят, пытаются доминировать всей планетой. Мы знаем, что один из инструментов – это политика, это мировая коммерция и это ложная религия. Вот, можно сказать, назвать эти три шестерки 666. В любом случае, эти инструменты остаются главными элементами управления людьми. И сейчас мы будем наблюдать, как будут развиваться дальше, сравнивая с пророчеством Библии, которое, как вы видите, в точности исполняется. И потом мы будем говорить еще, что еще исполнится, что и как можно раскрыть все эти пророчества. Плюс-минус, немножечко. Потому что, хоть и Иисус говорил, что день и час неизвестно, да? никто не знает день и час, когда наступит судный день. Нам день и час не важно знать, достаточно знать период, период, когда это случится. А день и час это будет сегодня или завтра, или там, 15 февраля в 18.30, это не важно. Мы знаем, что вот уже сейчас. Поэтому пророчество не может относиться к другому времени. Это время сейчас. Нужно быть начеком. В следующих выпусках мы будем раскрывать все остальное. Все, что описывается в Библии. Те люди, которые выбирают свободу защиту от бога я знаю что многие находятся в психологически сложных обстоятельствах там на многих давят э, со стороны там работодателя и так далее чтобы ну, люди у людей сложный выбор потерять работу или принять один из инструментов знака зверя и так далее. И они ищут утешение. Утешение можно найти тут. Дело в том, что здесь не говорится, что мы пойдем и революции, захватим власть и так далее, как это бывало много раз, но на самом деле менялась власть. Также другие люди приходили к власти и через некоторое время... Они тоже обжирались, возгордились, становились богами, себя считали богами и начинали притеснять остальных людей как это делают сегодняшние мутанты. Вот. Но Иисус сказал: И Я победил мир. Вот, и мы можем победить мир именно нашим, нашей непорочностью, нашей принципиальностью. И ожидая того, кто придет и спасет нас, настоящего спасителя, который нас предупреждал уже. Вот мы его ожидаем. Мы, Когда нам тяжело, мы обращаемся к нему. Да? У нас есть мозг, такой радиоприемник, волн, которые мы можем передавать наши мысли в космос. И тот, кто является создателем, он может через эти волны получать информацию, которую мы ему отправляем. Поэтому в Библии говорится, что он слышатель молитв, он слышит наши молитвы. А это тысячелетия назад, как бы. Невозможно было объяснить сегодняшним современным языком, да? но с современным языком мы понимаем, что нету никакого чуда тут, на самом деле это физические законы, да? наша молитва, наши мысли, наш, наш голос, все отправляется в космос. Об этом все знают. Вот. Поэтому тут не составляет труда, в общем-то, создателю слышать наши мысли. До следующей встречи.